Намасте, дорогие мои. Здесь читаю карты Таро с любовью для тебя. Тема сегодняшнего расклада – это сюрпризы апреля, которые с тобой обязательно произойдут. Перед вами будет четыре варианта. Выбирайте один из них, либо все. Первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто выбрал у нас первый вариант. Давайте сюрприз в апреле, который обязательно произойдет. У нас тут пятерочка Пентакли, Рыцарь, Жезлов. Четверка меча, пятерка кубков и Рыцарь, Пентакли. Дорогие мои, возможно, вот сейчас, если я подхвачу коготками своими интересными, вот все падает. Также, вероятнее всего, в этом месяце, либо, возможно, в ближайшем, Произойдет такие определенные события, в от которых а, от вас потребуются определенные действия, то есть возможно проверка на прочность, возможно проявление некоторого героизма, героизма именно в своих а, областях, где вы там специалист. Поэтому, а, дорогие мои, вы здесь, вот это как ощущение блокбастера. Вот если вы смотрели Джумаджи, там, последнюю часть, либо вот предпоследнюю со скалой Джунс, когда он а, включает свою некоторую харизму что у нас получится и тому подобное и вот здесь будет такой случай то есть возможно какая-то катастрофа которая сделает так чтобы вы продемонстрировали свои лучшие качества которые на что вы вообще способны к чему вы вообще готовились если вы специально каким-то ну возможно да каким-то профессия которая э, специально готовится к каким-то испытаниям и вы можете выдержать его на ура поэтому дорогие дамы и месье мужчины женщины будет предоставлена такая ситуация ситуация где вы сыграете свою роль причем значимую причем ответственную Эээ, я бы сказала в таком контексте то есть некоторое ощущение испытания Поэтому, дорогие дамы, месье, если вы, соответственно, не знаю, вы работаете над какими-то, правда, проектами, которые предполагают собой, как вы, вот, допустим, вы, а, не знаю, аналитик, и вы ищете выходы из всяких эм, не очень приятных ситуаций в бизнесе, и вы подсказываете тем самым другим людям, то есть это вот, это ваше время, это ваш вариант. Если вы даже просто выращиваете определенный вид развития, стени и тому подобное, возможно, не знаю, будет бабская компания, где вы будете обсуждать, а как это, что сделать, а ты такая скажешь, а я знаю, как надо, и, короче, будешь всем говорить, как надо, а что надо сделать для того, чтобы выйти из определенной, допустим, ситуации. То есть вот здесь вот некоторое ощущение спасания всей, всех бед, и именно вы, как некий такой... Спас... Спасатели Малибу! Вы спасатель Малибу. Ре... В реальном таком времени. Возможно, возложат там все, все какие-то обязанности, да, все, будет упадок, кризис, все будут плакать, а вы такая, надо что-то делать и, короче, поведете за собой. Поэтому, дорогие, да, <смех> мужчины и женщины, ваш момент ощущения геройства в какой-то определенной ситуации, это будет прям очень сильно явно, вот прям по вкусу, я так понимаю, многим здесь людям, ну, вплоть до каких-то мельчайших подробностей, мельчайших деталей, то есть в зависимости от того, чем вы занимаетесь, в зависимости от того, в каких вы сферах а, бродите, окружаете, чем вы, э, раб, где вы работаете. То есть здесь а, вы будете как востребованный Именно человек, который спасает всех и вся и весь мир А вот вот здесь вот это блокбастер, прям реально Вы будете вот это как некоторые, это как из Если дам то черная вдова, которая будет там спасать а да что, то что, не превращаясь там в Халка Ну короче, давайте дальше Давайте дальше. Значит, у нас если что, если совет, давайте, если совета, что же делаться а что же от меня, какие ощущения-то потребовать? а что я должна? Ну, вдруг растеряйтесь, услышав такое интересное. Дорогие дамы, мужчины, женщины, да, будет предоставлен случай, но ваше некоторое спокойствие, тот опыт, который вы накопили, вот здесь я еще и про опыт хотела бы сказать по Ирофанту: по королеве Пентаклей на вашу стабильность, ощущение баланса и спокойствия, я бы сказала, также вам подскажут, как именно действовать в той или иной критической ситуации, как добиться какого-то результата, как добиться определенных успехов. Что надо выбрать, чтобы сделать, именно повернуть ситуацию в другом направлении, как именно необходимо, то есть вот здесь именно больно, больно именно, а спокойно принимайте некоторые решения, а будьте уверены в себе, в своем успехе, в своих силах, обязательно, при. а при этом вообще никак, и, и, и это как раз-таки поможет вам найти выход. Если выхода нету, соответственно, кто-то уходит из выхода, да? То есть у вас здесь некоторое ощущение спокойствия, баланса и вашего опыта. Вот я бы сказала, здесь может касаться все-таки тех моментов, где были вы опытны. Ну, то есть, возможно, какие-то до этого были происходили ситуации, где вас натаскивал какой-то, не знаю, может, молодой мужчина натаскивал, чтобы, соответственно... Чтобы с помощью него иметь понимание, куда двигаться То есть здесь, я бы сказала, ваш опыт, спокойствие, баланс Вам помогут ähm, как раз-таки проявить свои великолепные геройские качества Чтобы спасти ситуацию и весь мир Поэтому не особо-то можно даже и переживать Спасибо вам, то, что досмотрели до конца Давайте перейдем к следующему варианту Здравствуйте, кто у нас выбрал второй вариант? Ну давайте посмотрим Сюрприз апреля, который обязательно произойдет. Здесь у нас Паш, Пятерочка Жезлов, Рыцарь Мечей, Королева Пентакли и Луна. Дорогие мои, если кто-то особо не уверен в себе, я бы хотела бы очень сильно сказать о том, что возможно эта уверенность возрастет. Здесь будет очень сильно интересный опыт жизненный. Возможно, в новых, в новых проектов, в новых начинаниях, которые, соответственно сделает из вас значимым человеком, сделает из вас стабильнее, не только финансово, но и ощущено и внутренне. Поэтому, дорогие мои, если у вас какие-то соревнования, либо какие-то вещи, которые от вас потребуют ус ус ус усидчивости, тут, кстати, такое может произойти, как из первого, что какое-то ощущение пройти на прочность. Но вот здесь я бы сказала бы в другом плане. Дорогие мои, если вы что-то задумали, что-то для себя новое, здесь надо пройти что-то очень сильно определенное. Опыт. Какой-то какой опыт, какое-то испытание, какой-то спор, либо что-то еще вам стоит это пройти вам стоит войти в горящую избу и чтобы кого-то спасти поэтому дорогие мои здесь определенный опыт но который сделает из вас эмоционально стабильного и спокойного человека в котором вы возрастете в своих же собственных глазах поэтому здесь она луна но я бы сказала немножечко не полностью я бы я, я бы сказала что здесь не полностью отыгрывается карта в понимании именно с такими картами поэтому дорогие мои здесь будет ощущение того, что как полигон, где вы, как меткий стрелок, это вот для тех, кто именно испытывает себя на прочность. Ощущение, где кто, соревно, кто соревнуется, кто участвует в Олимпиадах, кто участвует в военных действиях, кто участвует в каких-то таких вещах и мероприятиях, будет вам дан определенный опыт, где вы должны выйти победителем, поверив в себя и в свои собственные силы, потому что здесь у нас Иерофан-звезда Дурак но при этом, пожалуйста, не забывайте о творчестве, о творческих каких-то моментах и спокойно это все воспринимать. Не забывайте, пожалуйста, о своих мечтах и о том, чему вас учили когда-то. Поэтому это вот как совет. Помните о том, что у вас было в вашей жизни. Возможно, вы своего учителя, возможно, людей, которые вас кто-то обучал, либо кто давал определенные жизненные советы. Помните также о своих мечтах и то, что вы когда-то хотели в свое время, либо к чему вы сейчас стремитесь и какой-то некий неординарный подход либо просто спокойный и не особо замороченный вам очень сильно поможет поэтому дорогие мои сюрпризы здесь я бы сказала определенное ощущение опыта через которое вы можете выйти спокойным хорошим великолепным победителем я бы сказала победителям, хотя в картах, вот честно, я бы э, здесь нету. Здесь нету шестерки жезлов. Но я просто доложила и посмотрела, здесь именно луна. Но я бы хотела э, подчеркнуть то, что здесь киска смотрит на свое отражение, и она... Видит перед собой Богиру. То есть, и вот, вот именно это в этой карте я бы хотела подчеркнуть из королевы Пентакли. То есть, вы будете ощущать себя значимым человеком после какого-то определенного испытания в своей жизнь, жизни. Возможно, это испытание силы воли, выдержки. Правда, вот кто готовится у нас к олимпиадам, какие у нас будут олимпиады? Я что-то не понимаю, что-то как-то странно. Вот ощущение того, что. Возможно, какой-то опыт, который когда-то вы прошли, чему-то вы обучились, вам сыграет и как раз-таки поможет для преодоления ваших желаний, ваших мечт и ваших целей. То есть вот здесь вот, вот, вот такой какой-то именно сюрприз. Поэтому, дорогие дамы, месье и мужчин, вот какой-то такой вот, вот сюрприз апреля – это определенный вид опыта, из которого вы выйдете а, спокойно, уравновешенно и хорошим победителем в жизни, да? Я бы здесь сказала да, а, возможно само мнения эго возрастет, да. Возможно, также вы из своих глаз, вы превратитесь в настоящую из котенка в Багиру. Поэтому, дорогие дамы и мессии, если в соответствии, ну... Определенный опыт, который успешно. Возможно, также воплотиться в жизнь, если вы к чему-то готовились. Если вы ни к чему не готовились, ничего не хотите нового, то, возможно, какие-то ощущения чего-то нового либо нового проекта у вас могут возникнуть. И захочется вникнуть в определенную ситуацию, где надо поднабраться. Опыта будет через какие-то сложные препятствия. И, соответственно, выйти победителем, выйти уверенной в себе девушкой и женщиной мужчиной либо также либо также либо также возможно также добиться для себя определенных успехов но лично для себя поэтому дорогие мои если кто-то здесь ну здесь больше личностный успех личностный успех через какой-то определенный опыт поэтому спасибо вам то что досмотрели до конца давайте перейдем к следующему варианту здравствуйте кто нас выбрал третий вариант ну давайте посмотрим а, сюрприз апреля которые обязательно произойдут а, дорогие э, люди мои <связь> люди вы можете дать определенным ситуациям реальную жизнь вы можете дать кому-то работу. вы можете дать жизни э, прямом смысле этого слова но если вы мужчина в принципе а чем бы тоже нет да если что это сюрприз да кому-то дал жизни кто-то в залете ой ну ладно пошутили хватит но здесь я я э, правда говорю что вы можете выйти из ситуации то есть если вы в каких-то определенных ситуациях были запутаны закованы здесь вы можете выбраться возможно даже не собственными силами, возможно, силами, которые какой-либо определенный для вас значимой женщиной. Вашей жизни, вашей мамы, э, стабильной подруги, какой-то какой вот, вот такой также может быть. Но дело в том, что здесь будет какое-то движение. Здесь будет какое-то движение, какое-то развитие той ситуации, где были какие-то сложности. Либо было именно мнение что здесь не, не, что-то не идет. Я не вижу сходов. Где мои сходы? Будут сходы. То есть, вот здесь я бы сказала так. Возможно, просто кому-то надо пока что подождать. Да? Но а, здесь кто-то кому-то а, правда даст определенный вид жи жизни. То есть, возможно, определенное рабочее место, кто-то здесь кому-то может дать. Кто-то здесь может дать такие же определенные шансы для того, чтобы человек сам реализовался. Это для тех, наверное, кто в отделе кадров работает. Если у вас какая-то сложная ситуация, где она была недвижима, вы можете дать ей какое-то продолжение. Если вы, соответственно, женщина. Возможно, просто какая-то женщина вам поможет для того, чтобы сдвинуть что-то с места, сдвинуть что-то с мертвой точки, либо что-то. Что висело мертвым грузом и никак не могло найти какой-то определенный выход. Возможно, с помощью женщины, если вы мужчина, и даже если вы женщина, можете распутать этот интересный клубок и найти какие-то для себя определенные виды ответов. Поэтому, дорогие мужчины, женщины, дамы и месье, сюрпризы апреля это движение. Это... Та ситуация, которая дернется с мертвой точки. Та ситуация, которая выйдет какой-то определенный ход. Вы можете дать жизнь своим проектам. Вы можете дать жизнь своим каким-то определенным идеям и ощущениям. То есть здесь воплотить то, что у вас накопилось реально в жизнь то здесь будет такое предоставлен некий шанс для того чтобы вы воплотили возможно свои идеи свои ощущения всего того что у вас внутри хранится в жизнь вот это пожалуйста я бы хотела бы сказать и намекнуть все-таки на такой момент именно в императрице по королеве пентаклей. поэтому давайте совет давайте совет пожалуйста Пожалуйста, не забывайте, не забывайте радоваться определенным также моментам своей жизни. Не, не забывайте о том, что жизнь, она э, очень сильно коротка, и надо радоваться каждому дню и каждой минуте. Пожалуйста, не забывайте об этом. Если что, не забывайте о своих мужчинах, если у вас есть мужчина, допустим, с кем можно а, не воплотить, а с кем можно порадоваться также. Но здесь именно ощущение того, что радуетесь тому, что с вами происходит, даже если немного грустно. Поэтому, вот, дорогие мои, пожалуйста, не забывайте об этом, что надо дорожать каждой минутой своей жизни, которая происходит. И, и довольны тем, что у вас, соответственно, есть. Поэтому спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал четвертый вариант? Ну, давайте посмотрим сюрпризы апреля, которые обязательно произойдет. Здесь, возможно, возникнут определенное количество споров именно в каких-то определенных, с определенными людьми. Поэтому я могла бы сказать, что здесь сюрприз апреля это достижение определенных результатов. Возможно, тех, о которых вы когда-то мечтали, о которых вы когда-то хотели, но совсем забыли под повседневностью жизни и под нагрузом себя всякого интересно, Дорогие мои, вы достигли определенных результатов, чтобы порадоваться. Возможно, также я бы сказала, здесь именно достигли. Именно из-за десятки жезлов Что кто-то уже достиг Уже кто-то перестрадал Уже кто-то уже что-то как-то Уже все на себя взял Но вы достигли тех определенных благ в жизни Которым вы шли Поэтому Пожалуйста. Вот здесь я бы сказала, что как осознание того, что все не надо, не надо больше идти надо уже идти каким-то другим путем. Да, здесь ощущение как остановки и осознавания то, что вы. Когда-то к чему-то шли, вы этого достигли. У вас это в избытке. Возможно, надо идти в другом уже направлении. И вот здесь именно ä, некоторое ощущение осознания того, что все хватит, а давайте пойдем по новому пути. Вот здесь я достигла определенных результатов, определенных успехов, определенных каких-то благ в жизни и надо идти путем следующим либо ну, возможно также вот для кого-то откроется определенный новый пути развития не исключая но здесь я бы хотела подчеркнуть для некоторых людей что здесь уже есть все то что должно вас сделать счастливым человеком и если даже это вообще ничего то что вы живы и что вы дышите это тоже очень сильно важно Поэтому, дорогие дамы, сюрпризы апреля, осознание того, что вы уже того, к чему вы шли, о чем вы горевали, к чему вы стремились, вы этого достигли. Вы этого достигли, и, соответственно, по девятке и по рыцарю, возможно, определенно откроются новые какие-то возможности для дальнейшего роста, для дальнейшего продвижения. То есть, вот здесь я бы сказала, что если кто-то к чему-то идет, кто-то уже чего-то достигает, да, то вы достигнете своих определенных успехов в каком-то развитии. Если кто-то сейчас именно идет каким-то сложным путем к этому, но здесь у меня десятка жезлов идет уже от короля Пентакли, поэтому я и сказала, что кто-то уже достиг того, чего он хотел но это как человек как-то не осознает, не принимает, не хвалит себя, допустим, за какие-то результаты. Вот здесь я бы сказала больше к таким людям обращение. Но если вы идете сами уже к своему какому-то намеченному, то поверьте, у вас ждет какой-то определенный вид успеха для самого себя вашем же кропотливом труде. Поэтому здесь все-таки как совет, дорогие мои, все в ваших руках, все в ваших руках, не забывайте также о своей семье, не забывайте о своем своим эмоциональном положении дел и о своих эмоциях, которые вы испытываете в жизни. Не, не будьте слишком самокритичны, не упивайтесь каким-то горем, не ругайте себя, но ну и не критикуйте также других. Поэтому, дорогие мои, вот здесь я бы сказала определенный вот такой вид советов. Не сомневайтесь в себе, не сомневайтесь в своих людях, которые вас окружают, и не принимайте все близко к сердцу какие-то поражения, даже если это чужие поражения. Все-таки а некоторые поражают. Надо держать удар. Вот здесь надо кому-то будет держать удар. И, соответственно, все в ваших руках, дорогие мои. Помните просто об этом. Поэтому спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца. Спасибо моим любимым спонсорам, которые спонсируют канал. И, соответственно, вам. Ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь. Всего вам самого наилучшего. И пока-пока, ваша читающая. Тарос, любовь для тебя.